Бомба взялся Ловите! Кину, есть Бомба а? потеряна Пожараты идут После трупа мы его дойдем. Наш отряд Нормальная Ваня. пушка. Сразу в Защитите Я с не объекты. Раунд. Я тоже, Начал меня все. просто с ней в щи всегда убивают. Что там, ребятки, счет? Один четыре. время, присоединяемся. Блин, хорошо Справа будет. The... Все не время, у не время. Не время. Рас, у тебя заполнило. Значит уже кто-то пришел. User joined your channel. Скрим зашел. User left Скрим зашел, да. Что, будет? Нормально, сейчас Мы выиграем. На, на черный и кран, и кран. нахуй раунд начался граната на двойку они пошли синий контейнер купал узер join with battle сколько вас я уже играю где вы на кв да yeah. User left Если синий контейнер медик. Нет, не резает, нет, не нет. Синий контейнер. Репочет. Синий контейнер репочет. Репочет. Хорош. Справа будет желтый контейнер. Справа. Синий по. Вместе. На контейнер на один заряженный вон сзади справа противника разбита миссия выполнена защитите стратегические объекты также раунд начался кинем желтый со мной здесь я уже кинул возможно однрка будет полный крет Есть, на, вот здесь слева у тебя сразу, У тебя тут есть ух ты, нихуя с ваншотил. Желтый-желтый. Они не, убили. Желтый ресает. Мимо давай. Я Вы же, один, Вы один выстрел сделал. Свой. Свой. Там, конечно, мы с ним со мной скрим, паре, sí, работаем, в паре работаем, в паре, в паре, скрим. Со мной прокид желтый, второй раз там. С, с квадрата а... вышел, идет на плент. Еще двое тут на пленте. Вот шлюха, блядь. А -а -а -а -а, желтый, желтый сейчас вылез, желтый. Сзади в обходе медик, но он еще стоит, ждет, ждет. Там, Обход! Блядь. Желтый есть. лесает на желтом. Ладно, пусть не лезет. Бля, четыре человека. Обход посмотри. Идет тебе сейчас. Еще, еще будет. Хорошо. Желтый контейнер. Вдвоем, вдвоем, вдвоем работаем. Вдвоем, вдвоем, вдвоем. Только вдвоем, ребят. Саднеркленд На побежал. Кишку может. Саднерки, встретил вдвоем. Саднерки. Саднерки вдвоем, скрим. Пускай даже поставят, зато будет вдвоем только. Ставит. Походу. А не. Есть, есть. Единица. Раунд Команда врага уничтожена. Мини как лучший, бля. Защитите стратегические объекты. Со мной желтый прокинем скрин. Угу. Раз, два возможно квадрат будет полный крест, полный крест. тоже полный крест бля слева ⁇ баный ты хуй блять скрим можешь убрать кровосос не, не не выходи не выходи не выходи слепой Уходи, уходи, уходи, уходи, медик, кстати. Медик, медик. Хорош. Хорош. Один на контейнерах. Фу. Входе. входе. Идет в вход. прошу вход. Вдвоем. Все убиты. Мы победили. Защитите стратегические объекты. Давай прокинем кишку. Раунд начался. Ля, как лё. он меня убил? Ни хуя себе, блять! Подожди, подожди. Помоги, кровосос, помоги, помоги, скриму в контейнера. Справа сразу кровосос. Ушел вот хороший. Скрим, эш, синий, синий, синий, синий. Хорош. На контакте есть. На контакте есть. На контах есть. Блин, а раньше сказал? Я хотел уже резать. Ты стал вроде нормально. Вдвоем, ребят. Уничтожили отряд врага. Победа за нами.